народ. Я в прошлый раз как-то эту красоту пропустила. А тут еще террариум есть. Это ящер-аваранчик. Это зублефар. Понятно вам? Ящерица из рода зублефаров. Сейчас мы всех посмотрим. Цинк полосатый петерс. Рептилия из семейства ячерец, надо же, а похож больше на улыбка. И вот еще ячерки. А кто там поет, интересно? Что? А это, видимо, с той стороны кто-то поет. Или прямо вот наверху спотал снег. Ах, я в прошлый раз пропустила такую красоту. Она, правда, стоит 300 рублей, но она того стоит. Особенно учитывая, что нам тут до полседьмого еще бродить. Потому что полседьмого будет шоу. А на улице прохладно. Буду снимать короткие ролики про каждое животное. Где гекконы? Нет геккона. Либо нас нет.